Это Адмиралс, меня зовут Лембитов. Сегодня расскажу о пяти базовых упражнениях, которые необходимо освоить, прежде чем приступить к изучению фигур теханализа. Эти упражнения вырабатывают навыки, также необходимые для трейдинга, как знание алфавита и умение складывать из букв слова в языке. О каждом упражнении буду рассказывать в том порядке, в каком их лучше всего осваивать. А в конце каждого описания дам методику, которая поможет его отточить до совершенства. Начнем с умения видеть движение цены, скрытое за каждой отдельной свечой. Для того, чтобы освоить навык, недостаточно просто понимать, где у свечи цена открытия, а где закрытие. Уровень должен быть таким, что даже если вас разбудят ночью и спросят, вы должны без запинки ответить правильно. Итак, первый этап. Нужно твердо запомнить, у белой или зеленой свечи цена открытия всегда ниже цены закрытия. У черной или красной свечи цена открытия всегда выше цены закрытия. Второй этап. Закрепляет и вырабатывает автоматизм. Для этого понадобится скриншот графика с хорошо видными свечами. Выглядеть это должно примерно так, как у меня в примере. Чтобы выполнить упражнение, выделите на графике случайным образом 15-20 свечей. Затем на листе бумаги в клетку нарисуйте каждую свечу, а рядом, как в моих примерах, показывайте движение цены. Чтобы убедиться, что вы освоили навык, нужно нарисовать таким образом 20 свечек подряд за 20 минут и не допустить ни одной ошибки. Если ошиблись, начинайте заново, и так до тех пор, пока не добьетесь успеха. Как только освоите навык, можно переходить к следующему. Следующий навык дополняет предыдущий, но помогает видеть динамику движения цены при смене направления. Это умение помогает не только видеть ценовое движение, но и закладывает основы построения уровней. Для выполнения упражнения на первом этапе вам понадобится научиться строить движение цены 3-4 свечек, как в примерах. Чтобы различать свечи между собой, отмечайте их разным цветом или ставьте номера. После того, как научитесь без труда рисовать движение цены, на простых свечах переходите к настоящим графикам. Для этого возьмите любой график, увеличьте масштаб свечей так, чтобы они были хорошо видны. Сделайте скриншоты тех мест, где цена изменила направление. Выделите их, а затем возьмите бумагу и прорисуйте свечи. После чего нарисуйте движение цены, как это было в моих примерах. Чтобы убедиться, что поняли, нарисуйте таким образом 5 формаций за 20 минут и не совершите ни одной ошибки. Если ошиблись, начинайте заново и так до тех пор, пока не добьетесь успеха. Освоение этого навыка поможет освоить следующий очень важный для трейдера навык – видеть за движением цены динамику ценовых волн. На этом этапе вы уже хорошо умеете видеть движение цены, когда она меняет направление. Осталось этот навык дополнить умением видеть ценовые волны на графике цены. Для этого сделайте скриншоты 15-20 чистых графиков, без индикаторов, только цена и объем. Потом возьмите программу, которая позволяет редактировать изображение. Для этого я использую Snagit. И нарисуйте волны, соединяя максимумы и минимумы разворотных участков графика. Как видите, здесь вам пригодятся и первый, и второй навык. Таким образом... В освоении приемов оценки движения цены мы двигаемся от простого к сложному постепенно наращивая сложность чтобы убедиться в том что вы освоили навык возьмите 25-30 графиков примерно похожих на мои примеры для этого упражнения и отметьте на них движение цены при помощи волн ваша задача уложиться в 15-20 минут после чего проверьте правильность выполнения упражнения если ошиблись Начинайте заново и так до тех пор, пока не добьетесь успеха. Выделяйте на освоение упражнений не более одного, максимум двух часов в день. Но работайте сосредоточенно. Как только время истекло, останавливайтесь и продолжайте на следующий день. Это нужно не только для того, чтобы вы не перегорели, но и для того, чтобы в мозгу закрепились новые нейронные связи тренируемых навыков. Учитесь с умом, не игнорируйте эту рекомендацию. Следующий навык необходимый для освоения теханализа умение видеть ключевые максимумы и минимумы на графике цены. К этому моменту вы натренировались отмечать волны так, что вам достаточно одного взгляда на график, чтобы увидеть движение ценовой волны. Вам не нужно их прорисовывать, потому что вы их видите так, будто они там уже отмечены. Есть максимумы и минимумы, а есть ключевые максимумы и минимумы. В чем различие? Дело в том, что ключевыми максимумами и минимумами на растущем графике будут называться те максимумы и минимумы, отвечающие простому правилу, каждый следующий выше предыдущего. На схеме они отмечены зелеными кругами. Для нисходящего тренда правило обратное. Ключевые максимумы и минимумы нисходящего движения – это те, что отвечают правилу. Каждый следующий ниже предыдущего. На схеме они отмечены красными кругами. Схему показал только для наглядности. Тренироваться нужно только на реальных графиках. Покажу, как это делать. Для этого вам понадобится 25-30 графиков, похожих на мои. Берете график и мысленно отмечаете волны, как это сделано в примере. В примере показал волны только для наглядности. Вам их прорисовывать не обязательно. Если все-таки видеть волны не получается, вернитесь назад и потренируйтесь дополнительно. Итак, волны представили. Теперь отметьте ключевые максимумы и минимумы на каждом графике. Чтобы убедиться в том, что освоили, возьмите... 25-30 графиков, похожих на мои примеры, и отметьте на каждом из них ключевые максимумы и минимумы. Ваша задача уложиться в 15, максимум 20 минут. После этого проверяйте, если ошибок нет, справились. Пятый навык – умение видеть за максимумы и минимумы базовой структуры движение цены. Для того, чтобы научиться, вам потребуется 25-30 графиков, такого формата, как у меня. У вас наверняка возникает вопрос, какой таймфрейм использовать. Отвечаю, для всех упражнений таймфрейм не важен, так как вы оцениваете динамику движения. Естественно, когда смотрите на конкретный график, тогда таймфрейм важен, так как он дает понимание силы тенденции и силы сформированные фигуры. Сегодняшнее упражнение очень полезно пройти в самом начале изучения трейдинга и теханализа. В следующем видео мы продолжим знакомиться с упражнениями, которые позволят читать график цены. Есть еще один важный момент. Как бы хорошо вы не читали цену, никогда не забывайте о риск-менеджменте. Поэтому подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите какие упражнения были для вас наиболее сложные, подписывайтесь на канал Admirals.